Дорогие друзья. Сегодня в нашей стране началось трехдневное голосование по выборам депутатов Государственной Думы 8-го Как видите, в условиях санитарных ограничений, карантина я исполнил свой гражданский долг в онлайн, в электронном формате. Такая система голосования применяется во многих странах мира, неоднократно применялась и в Москве. На этот раз граждане в семи субъектах Российской Федерации могут воспользоваться этим сервисом. В целом, рассчитываю на вашу активную жизненную позицию. Сделайте свой выбор. Спасибо.